Я не имела понятия о том, что со мной произойдет то, что в пресса потом скажет, как сказочное разрешение. У меня даже не было понятия о том, насколько далеко был темный тоннель, а свет в конце него был больше надеждой, чем реальностью. Если ты достаточно взрослый, чтобы взять руль, ответственность лежит на тебе. Я не могу критиковать своих родителей за надежду, что я никогда не попаду в нищету. Они были сами бедны, и я была бедна с тех пор. И я соглашусь с ними, что это не облагораживающий опыт. Бедность несет за собой страх и стресс, и иногда депрессию. Она означает тысячу унижений и трудностей. Выбраться из бедности своими усилиями – это то, чему мы можем гордиться. Будучи студенткой, больше всего я боялась не бедности, а не удач. Талант и интеллект никогда еще не прививали никого от капризов судьбы. В конечном счете нам нужно решить самим, что составляет неудачу. Но мир с радостью даст нам список критериев неудач, если вы ему позволите. Таким образом, я думаю, справедливо сказать, что по любым традиционным меркам, спустя 7 лет после выпуска я потерпела неудачу в эпичном масштабе. Исключительно непродолжительный брак – потерпел неудачу, и я была безработным, одиноким родителем. И настолько бедной, насколько это возможно в современной Британии, не будучи бездомной. Страхи, которые были у родителей и у меня, воплотились в жизнь. И по любому обычному стандарту я была самой большой неудачей, которую я знала. Я не собираюсь стоять здесь и говорить о том, что неудача – это весело. Тот период моей жизни был темным. Так почему же я говорю о выгодах неудач? Все потому, что неудача – это избавление от неважного. Я перестала притворяться кем-то, чем не являлась, и стала направлять всю свою энергию на работу, которая должна была, только для меня. Если бы я преуспела в чем-либо, возможно, мне бы и не хватило настойчивости, чтобы преуспеть именно на том поприще, которому я верила, что принадлежу. Я была освобождена, потому что мой самый большой страх был реализован, и я все еще была жива, и у меня все еще была дочь, которую я обожала. И у меня была старая печатная машинка и большая идея. Таким образом, каменное дно стало прочной основой, на которой я перестроила свою жизнь. Вы можете никогда не испытать провалов, которые испытала я, но некоторые неудачи в жизни неизбежны. Невозможно жить полностью без неудачи. Только если вы живете так осторожно, что вы бы могли и не жить вообще. В таком случае вы неудачник по определению. Неудача дала мне внутреннюю уверенность. Неудача научили меня вещам, которые я не могла выучить никаким другим способом. Я узнала, что у меня сильная воля и больше дисциплины, о которой я и не подозревала. Я также узнала, что у меня были друзья, чья ценность намного выше, чем стоимость рубинов. Знание, что ты стал сильнее и мудрее после препятствий, означает, что ты всегда уверен в своей способности выжить. Вы никогда не узнаете себя или силу отношений, пока и то, и то не протестируется неудачами. Это знание настоящий подарок. Несмотря на то, что он выигран с болью, он стоит намного дороже любой квалификации, которую я когда-либо получала. Если бы мне дали маховик времени, то я бы себе сказала в 21 год, что счастье лежит не в чек-листе приобретений или достижений. Твоя квалификация или резюме – это не твоя жизнь, хотя ты встретишь много людей моего возраста и старше, которые путают эти вещи. Жизнь трудна и замысловата, вне контроля любого человека. И знание этого позволит вам легче пережить превратности судьбы. Люди, в отличие от других живых существ, могут учиться и понимать без надобности испытывать неудачи на собственном примере. Они могут представить себя на месте других. Люди могут использовать этот навык, чтобы понимать и сочувствовать. И многие предпочитают не тренировать воображение вообще. Они выбирают оставаться в комфорте в рамках своего опыта, никогда не побеспокоившись о том, каково это — родиться не таким каким вы родились. Они могут отказываться услышать крики или заглянуть внутри своих клеток. Они могут закрыть свое сердце любому страданию, которое не касается их. Они могут отказаться знать. Я могла бы завидовать людям, которые могут так жить, однако я не думаю, что они видят меньше кошмаров, которые вижу ночью я. Выбор жить в узких пространствах приводит к мысленной агрофобии, и это порождает свои страхи. Я думаю, умышленно невоображающие видят намного больше монстров, и они обычно более напуганы. Более того, те, кто выбирает сознательно не сочувствовать, создают в настоящем еще больше монстров так как без совершения откровенного зла самим мы договариваемся с ними через наше безразличие. Если вы выберете идентифицировать себя не только с сильными, но и с бессильными, если вы сохраните возможность представлять жизнь тех людей, у которых нет ваших преимуществ, тогда не только ваши гордые семьи будут праздновать ваше существование, а сотни и тысячи людей, чью реальность вы помогли изменить. Нам не нужна магия, чтобы трансформировать наш мир. Мы уже несем в себе силы, которые нам нужны. У нас есть способность воображать лучше, Одно из вещей, о которых я узнала от греческого автора Плутарха в 18 лет, было следующее. чего мы достигаем внутренне, поменяет внешнюю действительность. Это изумительное утверждение и все же доказано тысячу раз каждый день нашей жизни. Отчасти оно отображает неизбежную часть с нашим внешним миром. Факт того, что мы меняем другие жизни, просто существуя. Я уже почти закончила, и у меня есть еще одна надежда для вас. Что-то, что у меня было уже в 21 год. Друзья, которые остались со мной на всю жизнь. Они крестные моих детей. Люди, которым я могла повернуться, когда у меня были большие проблемы. Люди, которые были достаточно умны, чтобы не засудить меня, когда я взяла их имена для пожирателей смерти. Так сегодня я вам желаю ничего лучшего, чем подобную дружбу. И завтра, я надеюсь, даже если вы не вспомните ни единого моего слова, вы вспомните слова Сенока, другого из древних римлянов, которого я искала в свои 18 в поисках глубокой мудрости. Какова сказка, такова жизнь. Не как она длина, а как хороша. Вот что важно. Я желаю всем очень хорошей жизни. Большое спасибо!